На данном проекте можно зарабатывать доллары, выполняя простые задания в социальных сетях, таких как Instagram, Twitter и так далее. Проект относительно новый, но платит он стабильно. Подробности далее в этом видео. Всем привет, с вами канал обзоры проектов, но сегодня видео я выкладываю на резервном канале. Это обусловлено небольшими репрессиями со стороны YouTube, но ну, не понравилось ему. Несколько старых моих видео, поэтому ограничения наложили определенные. Итак, проект. Название не буду умышленно произносить, поскольку ревностно относится YouTube к такого рода проектам. Но речь идет о раскрутке и так далее. Заработок и раскрутка, коротко. Если совсем коротко, проект очень похож на знаменитый like Rocks. Также можно выполнять задачи. Также здесь есть расширение автоматически выполняет ряд задач ну например ставит лайки в инстаграм также может подписываться в инстаграм и комментарии оставлять вы можете ставить расширение можете не ставить это абсолютно по вашему усмотрению расширение устанавливается буквально в один клик поддерживается chrome и еще ряд браузеров вот сейчас при вас я его установил. Теперь надо немножко подождать, несколько секунд. И оно само, так сказать, прилогинится. Да, кстати, насчет регистрации. Здесь она осуществляется через профиль соцсетей. В частности, я регистрировался через Google. Если у вас есть Gmail почта, то это делается очень просто очень легко. Удачи, какие здесь можно выполнять? Все то же самое по типу лайка-рока. Like не знаю, насколько админ тот или не тот. В общем, заходите в раздел выполнить задачи и перед вами список того, что мы можем здесь делать а мы можем здесь подписываться в инстаграм, ставить лайки в инстаграм просматривать сайты раздел трафик на сайт подписываться в Twitter. также ставить лайки в Twitter, делать ретвиты и так далее вот примерная стоимость задачки, какие они тут есть, да, смотрим 0,002 темпта. Вверху идут самые высокие оплачиваемые, чуть ниже. Пранжиру, так сказать. Выполнять задачи очень просто. Задач очень много. Навскидку полутора тысячи или более, наверное, можно насчитать этих заданий. Есть также на проекте понятие вип-статуса. Приобретая VIP статус получаете ряд преимуществ, ну, в частности задачи будут в два раза дороже. Все расписано на соответствующей страничке. Слева в блоке написано вип-статус. Нажимаете и смотрите. Максимально можно купить VIP статус сроком на один год. По категории задач, как я уже говорил, около полутора тысяч очень много заданий в Инстаграме, как видим. Просмотры на YouTube. Репостов ВКонтакте очень много. Выбирайте и что вам удобнее. Но еще немножко поясню. Здесь, собственно, в самом проекте об этом будет сказано, что желательно, чтобы все ваши профили они имели, ну, то есть не были пустыми. Ежедневной квалификации нет, по крайней мере, на данный момент. То есть не обязательно заходить каждый день. Выбрали свободное время, зашли, выполняли задачи, насобирали какую-то сумму. Да, минимум на вывод 10 долларов на сегодня выводить можно на PayPal, Яндекс и Киви. Давайте для примера выполним какую-либо задачу. Открываем рекламный сайт. Обратите внимание, что в корневой вкладке идет отчет таймера. Надо дождаться полного его завершения. И уже потом можно закрыть э, просматриваемый сайт. Тогда после этого просмотр будет уже засчитан. Как видим, задачу мы выполнили. О чем сообщает вот эта зеленая табличка. Нажимаем «Далее». Все остальные задания... Так же самое можно выполнять, подробно расписано, что и как надо делать, ну вы поняли. Единственное, обращайте внимание на таймер. Даже если ставите лайк YouTube а на видео какое-то, то 30 секунд, будьте добры, уж подождите. Думаю, нет смысла показывать по каждому типу заданий. Все понятно и просто. Тем более сайт поддерживает русский язык, также английский и... В скором времени еще будут добавляться еще несколько языков, поэтому трудностей никаких, я думаю, не будет. Вообще интерфейс дружелюбный, все понятно. По VIP-статусу, как я уже говорил, решайте сами. Нужен вам, не нужен. Я, скорее всего, в ближайшее время буду приобретать этот VIP-статус. Ну, а каждый решает сам. Поскольку мне нравятся такие проекты, Взять тот же LikeRock, который работает уже несколько лет, ну лет 5 точно. Я думаю, с этим проектом все будет хорошо. По крайней мере, хочется в это верить. На проекте есть реферальная система. Вы будете получать 10% от пополнения баланса вашим партнерами и 20% от их заработка. В этом же разделе найдете рев-ссылку, Нажимаете скопировать. Удобно все подготовлено. Все. Ссылка уже в буфере обмена. И дальше можете тут же поделиться ею в основных социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте даже Viber можете закинуть WhatsApp, Skype и Telegram. Давайте теперь перейдем к самому интересному, будем выводить средства на балансе 12 долларов 15 центов, буду выводить на Яндекс, на кошелек Яндекс. Предлагается поставить или 10, или 12, ставлю 12, но цента не устанавливается, только целые числа посмотрим дата-время 1 марта 2020 9 9.57. по регламенту до 48 часов выплаты вот идут посмотрим как это будет в этом случае видим в истории операции статус пока в ожидании в обработке дождемся вывода средств дальше уже продолжу запись видео Переходим в Яндекс кошелек, видим 690 рублей 16 копеек 1 марта 2020 года 13:07. Теперь перейдем на сам проект, видим, что в истории значится вывод средств минус 12 долларов и галочка стоит, статус оплачено, завершено. Так что проект платит, надеюсь будет платить долго, стабильно но ну, а время покажет, как оно будет на самом деле. Всем удачи, пока. Хороших заработков. Подписывайтесь на канал. До свидания.